Так, друзья, я вам благодарна тем, кто был в предыдущем эфире. Нужно ли делать конкуренцию, анализ конкурентов, и что это значит, и так далее. Сейчас отвечу на некоторые вопросы, которые были в предыдущем эфире. Задавали вопрос о том, а нужно ли делать скидки. Отвечаю кратко. Если вы продаете свою услугу и знаете, чего она стоит, вы спрашиваете у человека. Первый вариант. Допустим, вы продаете здоровье. А сколько твое здоровье стоит? Тысячу, две, три, миллион, восемьсот. Твое здоровье стоит миллион, ты хочешь подешевить? Или такой вариант. Если вы делаете э, уже предварительно в общении с человеком, продаете ему на консультации, вы говорите так. Скидки? Нет, у меня только могут быть накидки. Я знаю, чего стоит мой продукт, я знаю, чего, что ты получишь в результате работы со мной. Или третий вариант. Мой продукт стоит там миллион, но если ты оплачешь в течение 24 часов, то это будет стоить тебе там минус там, 200 тысяч, например. Ребят, все. Если вам была полезна эта короткая информация, этот эфир, жду от вас вот здесь вот какие-то знаки, потому что люди, которые просят скидки, люди, которые не реагируют на ту пользу, которую они получают, на самом деле это кармические обездоленные люди. Они не знают, что такое баланс. Взять, отдать, дать, взять. Вот, если было полезно, напишите, насколько было полезно, и приглашаю вас на бесплатную консультацию, где смогу вам помочь разобраться с вашими затыками по поводу цен, по поводу создания своей программы чтобы вы помогали миру и жили достойно.